И вау, всем привет друзья, с вами на связи как и всегда я ваш покорнейший стример, дядя Ваня. Ну что, вот и собственно добрались наши руки до игрулочки под названием Control, она ни для кого не новенькая, но тем не менее для меня уж она является новинкой. Спасибо за это чупарику, значит э, это шутер от третьего лица и здесь нам предстоит с тобой разобраться во всем происходящем, драть пердаки и естественно управлять потусторонними силами, так что... Погнали. Устраивайся поудобнее, прожимай лукачанский, пиши в комментарии, как тебе игрулечка, ну и, естественно, подписывайся на канал. А мы погнали. Be... Это будет несколько необычно. Ну что же. Ты позвала меня, и вот я здесь. So да. Значит, пока know, все это грузится ты рассказывай иногда. как у тебя дела как жизнь молодая я всегда рада тебя слышать говорит она нам просто я снова начинаю надеяться сколько раз надежды разбивались не сосчитать мы как будто живем в комнате где на стене висит плакат и мы пялимся на эти... На это и думаем, что весь мир Это и есть комната и плакат На плакате что-то симпатичное И зашили может известный артист Совсем как в фильме про тюрьму Как же он там называется? Комната Это тюремная Херня. Картинку каждый из нас видит по-своему. Картинка может быть разная, но все мы к ней привыкаем. Прикованы, в общем-то, как пердец полнейший. Поехали. Но это все неправда. Это лишь ширма скрывающая правду. Они врут нам. Мы врем сами себе. Комната это не весь мир. Наш мир намного больше. «И удивительнее», — говорит Джесси. Плакат на стене лишь скрывает проход, ведущий в реальный мир. Тот самый анусный проход. В комнате мы в безопасности. Но иногда... Иногда ничто... А вы, выползает из плаката, блин. Каким образом нахрен? А тот, кто становится этому свидетелем, а потрясение пытается saw. забыть обо всем, что видел Я здесь Я Джесси Что делаешь? Что дальше, говорит она? А я говорю, что делаешь? Что ты тут делаешь вообще? Эй! Эй, гайс! Кто-нибудь есть? в этом о маленьком заблудшем домике Значит, мы с тобой в домике Вовнутри, здесь у нас надпись Давай почитаем Напоминание о запрещенных предметах Отлично Нам с тобой запрещают Нам с тобой запрещено полностью Значит, сигаретки есть, кофеечек, энергетики, все дела Окей Дальше Пока мы с этой раз прекрасной девицей Поднимаемся по ступенечкам по этажам Ты, естественно, рассказывай Как продвигается твоя учеба Как твоя личная жизнь, естественно, мне это все интересно Потому что здесь мы не просто так Здесь мы в первую очередь для того, чтобы поссать в этот сортир. А вот. Вот так вот. Вот так вот, тихонечко спустить и пойти дальше. Здесь мы ради того, чтобы просто поддерживать отношения с тобой. Общение, ментальную связь, Федеральное бюро контроля. Вот. Я искала их столько лет, а они все это время скрывались прямо на виду. Говорит наша Джесси. Осторожно, скользко, надпись на полу вот как самочувствие как здоровье твое не болеет ли семья мама папа брат сестра чем занимаешься в свободное время смотришь ли наши видеоролики Корреспонденция. окей Hello? эй мужик hey, прошу прощения Ах, вот ты, где, ты я. где У меня есть для тебя работа. Помощница уборщика. Но сначала интервью. Что-то ты путаешь. Иди вон туда, к лифту. Спасибо. А лифт вон туда? Понятно. Очень хорошо. Я Ахти, уборщик. Ты будешь работать на меня. Скажи, что я тебя послал. Если они не помогут тебе... В общем-то Теперь работа для топора Отнеси это за сауну Капец, что ты за слова такие Я воспроизводишь Я достаточно подрабатывала в Водяной киночной смены Но для, для меня с меня хватит Уборщик Ахти на моей смене Лишь только может испоганить нашу жизнь Короче но ну, я знаю, о чем ты думаешь. ты думаешь. Если здесь и есть старший убийца, а страшный убийца с топором, то это я, в общем-то. Окей. Камера и плакат. Мне было один 11, когда poster, я впервые заглянула за плакат me... с монстром. Мне сказали, it. что я все придумала. И с тех пор я все время пыталась since. его снять. Поможешь мне? Кортни Хоуп. Джухавайнева. Джени Пилкина. Стюарт Минчо. Син Долни. Паул Эрч. И многие-многие другие участвующие в этом проекте. Жду твоего лайка под этот видео. Под этот видос. И комментарии, естественно, тоже напиши. Играл ли ты в эту игру вообще? Играл ли ты в нее? Или не играл? Если не играл, обязательно приходи на стримчик. Стримчик, где будет, ты узнаешь. Если заглянешь в описание, там будет ссылочка на стриминговый канал. Обязательно туда заходи. Ну и, естественно, подписывайся туда, дружище, с колокольчиком. Я не знаю, что здесь происходит, но у нас просто кровавая комната. Контрол ctrl alt 4 Alt-F4. Все. Все просто, закончено. Мне показалось no, на минуту, знаешь, mind. о ком я все время my думаю? О моем братике Дилане. Прошло 17 лет с тех пор, как бюро за, забрало его. В общем, суть какая? У нас украли братикой вот в этом бюро. Спустя 17 лет мы с тобой подросли, виды изменились. И решили проникнуть в это самое бюро Теперь нас считают здесь уборщиком И мы пришли сюда зачистить всех а Забрать их души И отыскать своего сука-братика Найти источник шума в офисе right. Корреспонденция получена Shit. Чёрт Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт! Что здесь происходит у вас? Really? чтобы я это подняла? Орудие убийства? Серьезно? Он вышиб себе мозги, друзья. Охереть. Проверка, проверка. Мы вещаем изнутри пирамиды. Другое. Только директор может пользоваться предметом. Пистолет, меч, специально не заполнено, не заполнено. Ваша заявка будет обработана. Предметы силы могут быть причиной или следствием АМС, альтернативных мировых событий, вторжений в нашу реальность. Ам... Стабильное оружие, прекрасный образец предмета силы, ставшего неотъемлемой частью жизни, ставший неотъемлемой частью бюро и ключевым компонентом программе по отбору идеального кандидата. Это наш вариант русской рулетки. Выйдешь победителем, это директор. Испытание ⁇ это ваш ритуал. Необходимо выбрать, чтобы выбрать... Что? Где я? Неужели мы с тобой станем директором сейчас? Что за травку вы курили, друзья мои? Жевачка, жевачка, все ничего из перечисленного. Жесть! Херак напи. Ага. Угу. Нифига себе На накер Получай, урод Ля, где это мы с тобой? Что это за игра? Что это thing. за игра в игре? Тот же пистолет, что и в э, комнате В офисе, в том самом По-моему, пистолет с нами говорит Окей okay. Итак, oh, теперь у меня есть пистолет. Mm -hmm. На, напик, дружище. Это тебе не в Дьюти Варзон, Ванюша, настреливать. куколки своей. Не, ну Сенсу надо понизить, естественно. Не, ну пушка хорошая, слышишь, пушка просто пушка. Отстреливает мозги просто на ура. Что это за гумоношечка? Посмотри, как он ходит, ты видишь? Он чисто на чили, на расслабоне такой. Мам, я хочу быть как Джиган, говорит. Йо-йо-йо-йо, йо, куда бежишь? Ну, вы видели? Вы посмотрите, как он уходит Смотри Мам, я хочу быть как джиган. Блин, прицеливаться очень тяжело, кстати Пока еще непривычно Я представляю, как на геймпаде ребята разб... Разбиндюривают Выкуси На тебе Жопа, блин Пиксельная о, яй, он вооружен. Кстати, вооруженные послабее будут. До дома до хаты, друг мой. Владеем оружием, мы вы мы владеем вами. Поздравляем директор. А, так мы директор теперь что ли? что-то приближается угроза нападение директор должен спасти бюро вы слышали that? это это тот мертвец right когда пирамида пирамид заговорила со, минуты, со мной Пистолет живой. You know Знаешь, я рада, что пришла сюда. <laughs> Конечно, ни хрена себе пистолет живой. Похоже, снаружи все немного хуже. А надеюсь, там безопасно. А, не, намного не хуже там. Ох, твою мать! Выходим отсюда, обратно, в эту комнату. Ля, здесь поспокойнее будет. Ладно, по приколу. Ой, что это такое? Это нельзя допустить, чересчур. Это нельзя допустить. Вышло. Это нельзя допустить. Ненависть. Это нельзя допустить из меня. Этого нельзя допустить. Что? Твою мать здесь происходит у вас? Это нельзя допустить, Говорит, Это нельзя допустить. Этого нельзя, это нельзя допустить. Ну, у нее шизофрения, по-моему, бро. Тебе удалось это остановить. Ты... Ты справилась. Лучшая просто. Чудовищно. У -у -у. Используй третье лицо, Ванюс. На тебе в мозги. Минус зятки все. Ян, да-да-да. Знаешься. Слабые места голова и руки. Охранники. А вот и директор наш. Ну, жопа тебе, дружище. Скоро мы по твою попочку придем. Вот такие вот дела. Вот такие пирожочки. Ну, ни вчера себе. Не. Ну, графика просто. Топ, бля, тут все падать. Тут можно просто ломать, крушить. А ну-ка. На, на, Вот это увожу. Уважушечно. Вот это вот. Вот, вот это уважушечно. Все, что они здесь наделали. Все, что можно двигать. Это просто имбово, друг мой. Согласись. Эх. Не работает И что, назад получается? А в вглубь бюро нам надо вообще-то В управлении это... Ну, ребят, ну Подождите, стоп, минуточку Сейчас мы разберемся с вами На, в голову, друг. Вы хусти, -ху дружище. На тебе. Опа. Ух, ни хера себе. Нихера себе он ушатал меня. Ты это видел? Давай сделаем так. Ты этого сейчас не видел. Мы это вырезали и ты забыл. Охереть. Не, ну не встать просто. У -у Ух. Так, давай, Ванюша. Я хотел просто на Вэп попробовать долбануть его, но, как оказывается, лучше не надо его злить этого злого охранника. Сторожа здесь, конечно, те еще, <coughs> блюдки. Но. Сейчас мы с этим славой разберемся. Давай, грызи уже меня. Взаимодействие с точкой контроля для возвращения э, в этом месте после смерти. А, ну мы сейчас возобновимся с тобой вот там возле той точки, я так понимаю, да? Окей. Ты этого не видел. Давайте. Оп, по одному. Так они и сами двигаются Пади, Попади, блин Это минус Окей Отвали от меня, друг Вот этого надо вот так Аккуратненько Куда он делся? Что здесь у вас происходит? Ребята, кто курил? Окей. Бегим напикать сюда. Это, это в упорку вообще не, не, не камелько. У них автомат, у меня пистолет, но это норм. Где этот Василий? Аккуратненько там со своей пуколкой. Достало. Вот достал ты меня. Отхватил звездюков. Взяли, его они шутки плохи. На, накер. Давай заряжай его уже Заряжай Ху-ху-ху При уроне враги срабатывают э, э, элемента здоровья Ну наконец-то Не, ну я-то думал все уже Что с людьми здесь А что она висит там? Не висит там, тетя Хорош висеть А я тоже автомат хочу, это то А ну смотри, смотри, смотри, что мы можем Смотри, видишь, сол? Тюрак нахер Вот это Ребятки, самка Вот такую вот самочку, как это Лучше уж не злить Я думаю, вы бы такую себе девушку Не хотели бы, да? А вот так вот, ну а нахер просто Взрыв мозгов Посмотри на сердце Вырвет сердце твое просто за раз-два Итак, что же, где наш брат? Где наш братишка? Где наш брат, суки? Корреспонденция И еще одна Где мой брат, скотины? Изверги! Я вас, из-под земли И достану вот. Ой, не то Хотел шмякнуть, но... Да ладно Пойдем в эту дверь, получается В зеленый Свет Нет, сюда нам не нужно Отлично Так, ну мы отсюда вроде как пришли, да? Правильно, правильно Вот отсюда мы с тобой шли Давай немножко по сути Вот здесь мы еще не были Были Туалет Отлично При не неожиданном э сдвиге задания выполните следующие шаги Найдите в помещении изменения предметы или предметы силы Отнесите их в ближайшее убежище Три. Дождитесь, пока сотрудники бюро найдут вас и, предм и предмет. Если поблизости нет измененных предметов или предметов силы, а обратитесь к своему руководителю через ближайший интерхрен. И дождитесь дальнейших инструкций. Благодарим за внимание. Опа. Так, подождите-ка. А что здесь делает она? Я директор? Итак, я, получается, уже директор. Я сейчас просто зачисточку здесь делаю, да? Пора бы убраться в этом офисе уже. Может быть, нам все-таки сюда надо? Нас не хотят запускать, ты понимаешь? Нам говорят А, эра тебе лысова Эра тебе лысого, дружище мой Так, если действовать в логике Где, сука, выход? Вон он наш выход, посмотри А вот эту дверь, большую дверь мы-то и не заметили Центральный отдел Опять этот щипящий звук И если... Их шипение приносит каждую цель здесь. Если твои враги... Ладно. Теперь это наши враги. Проникает нашу голову, выводящей из себя мелодия, в которую ты не хочешь слышать с каждым разом больше и больше. Ну, а что люди-то висят? Что за извращение? Здесь, по-моему, пишут фильм. Я это сделал зря? По-моему, зря, да? Твали от Иди к папочке. Иди, мой вкусненький. А от винтарики. Ой, Костя, скотина. Ой-ой-ой. У меня зарядочка кончится. Подожди, дружище. На накер. От винта. Должны очистить точки. Враг. Говорит, враг. Очистить а точку контроля. Что это значит? Сейчас узнаем. Ну, в общем-то, друг мой, мы с тобой уже очистили одну из точек этого мать его контроля. Так вот он. Вот он смысл нашего названия. Обалдеть! У тебя получилось! У нас получилось! Эй! Вы меня слышите? Вы? Вы с бюро? Ваш разум вообще в порядке? Быстрое перемещение. Одежда. Пожалуйста, ответьте. Так, быстрое перемещение. Что значит? А, так мы с тобой просто на контрольной точке сейчас. Я тебя услышал, окей. Вот так вот, значит, мой друг выглядит игра под названием Control. Что ты скажешь, обязательно напиши в комменты, понравилась ли тебе эта игрулечка. Готов ли ты ее say... посмотреть и пройти вместе с, с нами на стриме я попами пол помощница директора дарлинга My или turn. как там его моя очередь теперь я fly? здесь директор просто посетительница. я должна быть сосредоточенная вы новый директор подождите мы выходим я вообще-то не планировал быть директором ребят Фейден. зовите меня джесси. джесси ладно джесси я эмили каким-то образом это враждебная сила эти весы да неплохо знаете каким-то образом мы проникли в здание и хотят захватить и раз я придумала для них эту всю историю если похоже на звука ядовитого газа Здание полностью изолировано, эта зараза распространяется всюду и поражает каждого, кто не носит рук Но как ни странно, кроме вас Вы директор, и это по определению делает вас особенной Очевидно, Тренч больше не директор Простите, я слишком много говорю, вся эта ситуация это для меня чересчур Тренч мертв Застрелен Um, да. Я нашла его тело и пистолет. Сказать ей, чтобы было похоже на слабоумие стабильное оружие. А еще хоть это может показаться странным, он иногда является мне и говорит разные вещи. Ну, этот пистолет. Это трудно разобрать, но он сказал мне очистить разум, очистить офис. Оттеснить тисов и прочее. И вы сделали это? это. Вошли в изолированное здание, в котором Before так просто не попасть еще до того, как. How? Не умер директор, но как? Я, Я пока не говорила рассказывать не готова me. рассказывать тебе об этом. Блин, да I'm это просто evil. невероятно, мать его. Это. Я не могу даже. Джесси, у меня миллион вопросов к вам, у вас, наверное, еще больше ко мне. Что-то -то вроде того. Вы знаете, моего брата делана. Пока нет. Но есть кое-что, о чем я хотела бы вас сначала посвятить. Если вы очистите от заражения точку контроля, тогда, возможно, удастся исцелить зараженных, находящихся под влиянием мышц. Если это возможно, наши шансы значительно возрастут. Эмили Поуп. Мы с ней не знакомы, но она уже мне нравится Она прямая противоположность без, безликому бюро, которое я винно, э, в общем-то, хочу распендюрить. Но пока я не могу ей доверять, ведь она часть бюро Да Попытаюсь Я имею в виду и тебя, конечно же Мы попытаемся вместе А, это ты со мной сейчас говоришь? Она okay. сейчас со мной говорит. Так, ладно, ты поможешь? Нам уже приходилось это делать изгонять Иса. Так вот оно что, друг мой. В этой игре есть еще и интеллект, который разговаривает с нами. То бишь, вот она. Она напрямую разговаривает с тем, кто сидит у руля. То бишь, со мной в данной ситуации. С тобой, да. Мы с тобой сейчас вместе здесь проходим игру. И она... Она спрашивает, готов ли ты совместно с ней сейчас пройти всю эту хрень Вот, а ты готов? В общем-то, друзья мои 30 минутный ролик Игра Control Начальный этап мы с тобой уже прошли Пиши в комментариях, как тебе данная игрулечка Обязательно залетай на стримчик Стримы у нас каждый день, не забывай об этом Подписывайся, естественно, на канал, он будет в описании Ссылочку закреплю Прожимай Лукачанский под этот видос. Ну естественно, пиши в комменты. Еще раз напоминаю, как тебе данная игрулька. Ну а с вами был на связи я, дядька Ванька. Увидимся на стриме. Пока.